Офицер был застрелен в затылок, и перед этим был избит, и да, звал на помощь, кричал «помогите». Это смешно, вы даже не можете защитить себя, как вы хотите защитить народ. Вы кричите «помогите», когда по вам стреляют. Это ваша бездарность вообще, безвыходность. Вы только можете что пьяных людей там в отделе пытать, или наркоманов каких-то. Запугивать.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 Автоматы похватали. Как елки на да. И народ будет на нашей стороне по-любому. Потому что справедливость на нашей стороне. Мы да. уже победили. Мы победили в себе страх и трусость, которую вы, вы никогда не сможете победить. Да, если бы у нас было такое оружие, как у вас. И 500 человек подготовленных. Все. Мы бы вас бы. Господи, прости. Да. Вы бы ничего не смогли сделать. Всей своей армии, вся ваша империя могучая была бы бессильна. Шесть пацанов по 20 лет вам войну объявили. Вы тут вертолетов а ОМОНовцы. И, и, это даже, и это даже не помогло. Собаки даже не, Собаки вот даже мы не сидим. могут. Может, взять. Как У нас как, как, как такового и оружия нет, чтобы с вами воевать. Но все равно мы вас не боимся и будем воевать с вами. Нарезны, нарезные, нарезные все куплено. пистолеты и автоматы все, все. все. куплено за свои деньги, кроме заработки, да. как говорится. Да. И это не какое-то спонтанное там происшествие, что там.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 И ваша могучая так называемая империя, Российская Федерация, стоит целиком на алкоголизме, страхе и трусости. Однажды она рухнет, и вы вместе с ней в бездну свалитесь. И вы можете обманывать этих проскорюдинов, которые рабской сущностью не могут разгадать вашу ложь. Вы не обманите Всевышнего, потому что он видит все. И ответ будет каждый держать.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 А да. вы, вы уже, боитесь. Вы, уже вы боитесь. боитесь. вы боитесь молодых парней? Поодевали бронежилеты, автоматы, каски. Против кого? У нас один автомат, а остальные гладкоствольное оружие. Да как стиле, это? Да. это ж смешно. Вы же обосранцы в натуре. Как, как так с вами воевать, а? Вынося, посмотрите, древья. Нам смешно, мы смеемся. Ну,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 В прокуратуре или подобных вот таких вот банформирования знайте что оглядывайтесь почаще ну и то, это вот, не спасет вас от вы защищаете власть которая против народа простого вы защищаете своих подчиненных приближенных которые помогают вам зарабатывать деньги